Здравствуйте! На связи Александр Бонинов. И сегодня я отвечаю снова на один из вопросов от своих подписчиков и читателей. Иногда люди меня спрашивают, к какому врачу нужно обращаться при боли в спине. Часто люди ошибаются, когда идут с этой проблемой к терапевту. Его основная задача – это выявить у вас проблему и с ней уже направить к конкретному специалисту. Поэтому, допустим, идти к терапевту – это будет пустая трата времени, или на крайний случай он вам просто назначит какие-нибудь общие обезболивающие, постельный режим и так далее. То есть вам он не поможет справиться с этим вопросом. Поэтому при боли в спине вам поможет только три специалиста. Это врач-невролог, мануальный терапевт и врач ЛФК, то бишь лечебная физкультура. Невролог должен полностью провести диагностику вашего позвоночника, спины, посмотреть есть ли какие-то ущемления или еще что-то, направить вас уже на какую-то диагностику, допустим рентген или МРТ, может быть сдать какие-то анализы и потом вместе с вами уже подобрать вам соответствующее лечение. Например, если у вас обострение и ущемление нерва, то он вам должен сделать навокаиновую блокаду и затем дальше уже направить вас на последующее лечение. Второй специалист, который тоже очень важен при боли в спине, это мануальный терапевт. Его тоже не нужно недооценивать. Он хорош тем, что он полностью руками диагностирует ваш позвоночник. Именно терапевт, мануальный терапевт с медицинским образованием и с хорошим опытом, он полностью смотрит вашу спину руками, а не глазами. Он руками может сразу почувствовать, где у вас слабые места, есть ли какие-то блоки и так далее. И когда он полностью проведет диагностическую процедуру, он может вам провести уже хороший вытягивающий мануальный массаж с проработкой всех позвонков, начиная от затылка, шейный отдел и заканчивая крестцом. И благодаря этому вытягивающему массажу, опять-таки, снимутся все ущемления нервов, и мышцы будут более расслаблены, позвоночник будет более тоже расслаблен, и он также снимет все возможные функциональные блоки в позвоночнике и так далее. То есть об этом, конечно, тоже не забывайте. И, конечно, третий специалист, без которого нельзя обойтись при боли в спине, это врач ЛФК, то есть лечебная физкультура. Этот врач поможет вам, во-первых, подобрать комплекс упражнений именно для позвоночника или для конкретного отдела, допустим, для грудного, для шейного, для поясничного отдела. Он подбирает вам комплекс упражнений, и вы им занимаетесь каждый день для того, чтобы укрепить все мышцы спины, мышцы шеи, и благодаря этому вся нагрузка с позвоночника будет сниматься на мышцы, и тем самым мы будем с вами ликвидировать остеохондроз и ликвидировать все возможные боли в позвоночнике и в спине. Поэтому вот эти три основных специалистов лучше всего посещать их в комплексе. Невролог, он вам скажет конкретно, что делать, допустим, при обострении и принимать какие-то витамины или еще что-то. Ну, то есть вам скажет по медикаментозному назначению. Мануальный терапевт вам, направит, вам сделает массаж, полностью диагностирует руками позвоночник. И врач ЛФК, он вам уже даст комплексы упражнений, подберет для вас упражнения, и вы будете заниматься им каждый день. И в результате, благодаря этим трем блокам, вы проработаете свою спину со всех сторон. И мышечный элемент, и сам позвоночник, и заденете также и неврологические элементы. И благодаря этому полностью в комплексе вы проработаете свою спину, либо шею, и у вас уже этих боли не будет. Поэтому лучше всего, конечно, обращаться к этим всем трем специалистам. Ну что ж, надеюсь, я ответила на этот вопрос. И до связи. С вами была Александра Бонина.